Здравствуйте, уважаемые студенты венчурного акселератора. Посмотрев этот ролик, вы получите ответы на вопросы. Как стать видеоблогером, зачем и кому нужны видеоблоги, когда они будут полезны, как правильно выбрать тему для видеоблога и может ли стать видеоблогером ваша бабушка или младшая сестра. Я раскрою секреты, сколько времени займет обучение, где и как учат популярных видеоблогеров, сколько нужно потратить денег, чтобы начать делать собственный блог и сколько можно на этом заработать. Как стать видеоблогером? Вы можете стать видеоблогером через полчаса. Для этого просто возьмите в руки смартфон и сядьте перед ноутбуком, у которого есть веб-камера. Запишите видео, разместите в сети интернет, все. Вы видеоблогер. И положить начало или первый пост в свой видеоблог. Пост – это видеоролик, а блог находится на платформе YouTube или на любой другой. Дальше все зависит от вас. От того, как вы хотите использовать этот блок, сколько времени и средств вы готовы уделять его развитию, поддержанию и продвижению. Время, когда видеоролики продвигали сами себя прошло и настало время одноразового контента. Правильно сказать, полезного, интересного, качественного видеоконтента. Вспомните, как давно вы пересматривали какой-либо ролик что мотивировало вас досмотреть этот ролик до конца и подписаться на канал. Делайте так же. Но есть хорошая новость, в русскоязычном ютубе очень много свободного места и сейчас самое время взять камеру и попробовать себя в роли видеоблогера. Небольшой лайфхак. Не слушайте ни друзей, ни подруг, ни родственников. Только вы и камера. Видеоблог – это марафон и побеждает сильнейший. Или тот, кто адекватно реагирует на критику и принимает советы с благодарностью. Ежедневно работайте над собой и своим видеоблогом. Я эксперт по созданию и продвижению полезного и качественного видеоконтента. Владелец агентства видео для бизнеса и основатель школы видеоблогеров. Помогаю предпринимателям начать раскручивать YouTube канал для бизнеса, который будет посвящен развитию личного бренда предпринимателя и его бизнеса на YouTube. Наша команда – это команда полного цикла. Мы знаем, как снимать, как монтировать, как продвигать и как монетизировать видео. Делаем это каждый день с любовью. Мы практики, а не теоретики. Зачем нужны видеоблоги и сферы их применения? Я не открою вам большого секрета, если скажу, что люди ленивы. Вторая аксиома. Сейчас информация на нас сваливается со всех сторон. Видеоконтент, который вы будете размещать в видеоблоге, заметно выделяется среди прочего контента. Согласитесь, смотреть видео проще, чем получать информацию из других источников, а работают только простые решения. В видеоблоге вы расскажете и покажете то, что хотите донести до клиента. Он может смотреть, слушать или читать информацию и это все позволяет видео. Сегодня почти у всех есть смартфон, а у некоторых даже два или три. А что это значит? Читать на смартфоне неудобно, но удобно смотреть видео или слушать аудио. Небольшой лайфхак. Сегодня социальные сети замыкают трафик на себе. YouTube относится крайне негативно к ссылкам на чужие ресурсы. Вконтакте не выпускает рекламу даже с упоминаниями YouTube и не позволяет переходить пользователям по ссылкам. Он помогает защищать их и оставлять безопасности. Делайте видеоконтент, размещайте его на YouTube, Вконтакте, в других местах и это воспринимается социальными сетями весьма и весьма положительно. Как выбрать тему для видеоблога? Важно понимать, что тема или нишу, которую вы выбираете должна быть интересна именно вам и аудитории вашего проекта. Развитие этой темы должно приносить вам удовольствие, новые знания и умения. Кулинария, взаимодействие с детьми, бизнес, обзоры товаров или услуг, бьюти-блоги – это далеко не полный перечень ниш или тем для вашего видеоблога. Небольшой лайфхак. У простых и интересных ниш огромное количество конкурентов. За внимание пользователей вместе с вами будут бороться десятки тысяч аналогичных каналов. Выбирайте узкую нишу и делайте экспертный канал для своей аудитории и своего бизнеса. Кто такой видеоблогер и кто им может стать? Видеоблогером может стать любой человек, даже ваша бабушка. Да-да! Если начнете анализировать ниши и темы для YouTube-каналов, увидите, что в нише рукоделия вполне успешно развивают видеоблоги бабушки, которым далеко за 70. Они собирают аудиторию и рассказывают о том, как кормить кур, как вязать шарфы или как приготовить макароны. Эти бабушки дают экспертный и полезный видеоконтент. А благодарная аудитория подписывается на каналы, делая эти каналы привлекательными для рекламодателей. О чем это говорит? Если вы будете регулярно делиться занимательным и полезным контентом, то слава не заставит себя долго ждать. Станьте знаменитым видеоблогером или владельцем популярного канала прямо сегодня. Лайфхак. Попробуйте несколько ниш и направлений. Вам должно нравиться то, что вы снимаете и о чем рассказываете. Без конца вести видеоблог про то, что вы не любите или про то, в чем вы не экспертный, тяжело. В конечном итоге аудитория это поймет и уйдет конкуренту. Начинайте сегодня снимать о путешествиях, а завтра о том, чтобы вы сделали, будучи президентом. Экспериментируйте и обязательно победите. Сколько времени займет обучение, чтобы начать записывать видео на приемлемом уровне? Мое мнение, контент должен быть качественный и обертка очень и очень важна. Вспомните критерии, по которым вы выбираете, ну, например, конфету. Сначала вы смотрите на упаковку, на обертку и только потом пробуйте начинку этой самой конфеты. У меня получилось снимать видео на третью ночь. Днем я работал. Тот уровень, который тогда был приемлемый и сейчас остается выше среднего. Все зависит от подготовки, освещения, оборудования и, конечно же, желания. Мои ученики уже через три недели начали получать достойные внимания результаты. Лайфхак. Ставьте себе не временные рамки, а количество роликов. От того, что вы будете снимать один ролик три недели, опыта вы точно не наберетесь. Как если бы снимали три недели по одному ролику в день. Лучшее – враг хорошего. После десятого ролика у вас начнет получаться. После двадцатого вы поймете, где и что можно улучшить. Так во всяком случае было у меня. Где научиться видеоблогерству? Я 12 лет проработал интернет-маркетологом. И не написал ни одной более-менее внятной книги или статьи. А знаете почему? У нас существует такая присказка. Книга интернет маркетолога устаревает, пока он пишет оглавление к этой книге». То, что работает сейчас, не факт, будет работать завтра. Сегодня у самого YouTube есть блок правил и рекомендаций. Посмотрите уроки в нашей школе видеоблогеров, но я бы рекомендовал заниматься обучением именно в процессе развития собственного видеоблога. На моей практике большинство ошибок сделаны потому, что владельцу видеоблога попросту было лень читать правила, и все делалось на авось прокатит. Лайфхак. Хорошая инвестиция – в собственный видеоблог будет консультация с наставником или видеоблогером, который уже добился успеха в вашей или похожей нише. Это поможет вам избежать огромного количества ошибок в будущем. Как происходит процесс обучения? Я прошел практически все курсы, которые есть о видеомаркетинге, о развитии канала, о продвижении видео на YouTube и на основе полученного опыта понял ошибки и недоработки. Есть курсы, где я просто покупал серию видеоуроков, но в ходе обучения у меня возникали вопросы, на которые автор курса никак не отвечал и не реагировал. Он продал курс и на этом его миссия была закончена. Приобрел я и курс, где автор сыпал непонятными терминами и говорил со мной на птичьем языке. Оно и понятно. Чем больше экспертность, тем больше в листиконе фраз непонятных новичку. Но лучшая критика это собственным примером показать как надо. Я решил сделать школу для своих сотрудников, но в формате понятным моему девятилетнему сыну Федору. Сколько нужно потратить денег, чтобы начать свой блог и сколько на этом можно заработать. Создание видеоблога бесплатно и занимает 10 минут. А вот контент, который вы будете добавлять в блог стоит по-разному. Есть примеры, когда люди делали весь контент бесплатно и у них отлично получалось. А есть и обратные примеры, когда люди, в том числе мои знакомые, покупали крутые камеры, серьезный свет, крутое оборудование, но у них ничего не получалось. Когда я делал аудит канала всем известного трансформатора, я рассказывал и показывал, как он делал один из своих роликов и бюджет на этот ролик был более миллиона рублей. Это был удачный ролик на готовую аудиторию, и он собрал сотни тысяч просмотров. Но если вы возьмете миллион, то вряд ли повторите этот успех. Зато есть масса примеров, когда полезный толковый контент с бюджетом 10 тысяч рублей собирает такую же крутую аудиторию. Ребята, очень важно, ваш заработок напрямую зависит от того, какую нишу вы выберете и какая аудитория будет смотреть ваш видеоконтент. Например, если вы сделаете видеоканал, где каждую неделю будет выходить обзор интерьера какой-либо яхты, будете рассказать о том, какие бывают яхты, почем их в аренду на тех или иных курортах и сделаете экспертный канал про яхтенный бизнес-туризм, то соберете аудиторию скромную, но очень дорогую. Это лакшери-сегмент, и вполне возможно к вам придут с предложениями о выкупе рекламных мест серьезные бренды, ну естественно с серьезными бюджетами. И ваша тысяча подписчиков поможет вам безбедно жить на каком-нибудь из островов. Другой пример. Вы создали канал юмористической тематики, где рассказываете анекдоты, веселые истории жизни и делается нарезку из чужих роликов. Аудитория будет расти в геометрической прогрессии, но максимум, что вы заработаете – это несколько десятков тысяч рублей в месяц, и это с очень большими рисками. Потому как делать интересный юмористический авторский контент тяжело, а конкуренция просто атомная. Уважаемые студенты венчурного акселератора, мы приготовили для вас небольшое домашнее задание. Расскажите о нише, которую вы выбрали для своего видеоблога, как будет называться ваш канал и почему. Напишите план на 5 видеороликов и придумайте каждому видеоролику название. Подготовьте в произвольной форме сценарий одноминутного ролика, который будет рассказывать о канале и о том, о чем ваш канал. Напишите перечень оборудования для съемки, которое есть у вас сейчас и распишите, что и где планируете использовать. Удачи!